В 2021 году президент Путин проводил заседание бывшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси из Севастополя. По вашему мнению, полезно ли использовать сегодня площадку Севастополя для внутри для межгосударственных отношений? У нас все регионы участвуют в